Миша, а у тебя в детстве была копилка? Mm, конечно. Только она была э, с отвинчивающейся крышкой, и деньги не успевали там накапливаться. Я их все время тратил. Я тоже так делала. А у некоторых детей были керамические, не открывающиеся копилки. Помнишь, такие там котята, собачки? Да. Но это не помогало накопить много. Я знаю, копилку аккуратно разбивали на несколько частей, а затем склеивали обратно. Вот. Все-таки умение копить деньги это отдельный талант. Не всем дано. А может, у нас в закромах прямо сейчас найдутся монеты, которые дорого стоят? Давайте проверим вместе с экспертом. У нас в гостях специалист по монетам Альберт Балтин. Альберт, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. У многих из нас, Альберт, лежат дома монеты советского периода. Как среди них найти ценную монетку? Любая монета советского периода имеет свою стоимость. Конечно же, там есть тоже свои уникальные монеты, более редко встречающиеся, которые стоят дороже. Но в любом случае сейчас, я вам так скажу, хорошая тенденция идет, что сразу была СССР, тогда огромная, 15 республик. Чеканин больше монет, соответственно, чем сейчас. Соответственно, их было больше. Я вам скажу, буквально еще лет 5-7 назад советские монеты принимали на вес, навес, мизматический магазин. То есть можно было взять кулек, ее взвешивали и говорили, вот за этот вес вы получите такую-то стоимость. Это было лет 7 назад. Но время-то идет. Да. И уже кульками не приносит. Коллекционеру нужно собрать погодовку. Весь Советский Союз. 1900, если я правильно помню, 21 1991 Все копейки. Можете собрать все копейки с 1921 по 91 Я, я вообще затрудняюсь это представить. Даже в голове. Как а у коллекционера лежит. есть. И даже во время войны чеканились монеты. Представляете? 43-й, 42 Так что... Монеты имеют свою ценность. Mm -hmm. И как-то я вам скажу такой пример, что я зашел в газматический магазин, и владелец газматических магазина потирал вот так руки. Кто-то, пять минут до меня, пришел человек и сдал коллекцию копеек. И он с таким детским удовольствием втыкал и проверял по годам, насколько <laughs> он закрывает годы больбомы mm -hmm. по годам этих копейки. И представьте себе такой момент. Человек решил собрать весь Советский Союз, все монеты Советского Союза. То есть и копейка, от копейки и до номинала был 5 рублей, самый большой. Ему вдруг не хватает 15 копеек 1975 года. Так. А у вас она есть. Получается, что ценность каждой монеты, казалось бы, она, очень, в общем-то, не нередкая, но ему не хватает. А дырочка-то, знаете, как теребит коллекционер. Mm -hmm. Он смотрит на эту пустую дырочку, она ему не дает покоя, спать не дает. Ее надо закрыть. А все таки какого года и какого номинала монета сейчас советского периода наиболее ценна? Если я правильно помню, в советское время всего за, за сколько, ну, больше чем 70 лет до да, власти там получалось, было отчеканено только порядка 65 юбилейных монет. В основном шли обычные монеты. Государство наше решило ну, не праздновать. Были ага. юбилейные монеты, посвященные, как раз, помните, годовщине Ленина, ага. годовщинам Победы. И потом стали уже великим людям, там же разных uh -huh. республик, посвящать рубли. Но вот считается, что очень редко это 5 рублей, посвященные 70-летию Ленина. Ее называют «шайба», она большая вот такая. Uh -huh. И она отражает каждый год. Еще вот, это отдельная тема, ошибки, бывают монеты с ошибками, и коллекционеры вычисляют. И там уже тоже цена, может быть, очень сильно, серьезно отличается. Потому что монеты делали иногда в разных качествах. Для коллекционеров иногда делали в качестве пруф. То есть обычная монета, а пруф — это когда ее делали, шлифовали до блеска, она зеркальная была. Их делали, естественно, количество меньше, как подарочный вариант. И они стоят дороже, соответственно, чем обычные. Но я вам сделаю подарок. Простая монета, но я хочу, чтобы ленинградская... она лежит в Ленинградской области в земле, где-нибудь у кого-то. Угу. Две копейки. Так. 1927 года. ну Но... Они только... Их не найти в хорошей тайне, они их только в земле как-то находят. Вот найдете в вот эти две копейки так. 1927 года. По-моему, до 180 тысяч. А, а почему? именно да? Потому что маленький, видно, тираж был. Или он был а, уничтожен, а, или что-то пропало. А, Везли а, монета, телегу, и она провалилась с моста в воду. А, и две а, а, копейки 1927 года – это одни из самых дорогих. А вот скажите, если вдруг... Мы нашли монету до революционного периода. Будет ли она представлять какую-то ценность? Нет, ну если она не расплющенная, <laughs> не убитая. Конечно, это же старина. И может там быть редкая. Вот буквально случай живой. Можно живой предупредить? Ну так, конечно. Один человек со мной поделился. Он нашел пятак Петровский. Так. В Ленинградской области. 17 тысяч долларов. Серебряный пятак или просто Медный. Или ко... Медный, да? Петровский есть... времен. Оказался очень редким изновид. И хороший сохран. Если говорить о царском времени, о серебряных монетах, тоже цена зависит от каких-то юбилейных э, дат, каких-то событий. Я вас очень удивлю. Но цена будет зависеть просто очень кардинально от качества монеты. Она может быть обычной и нередкой. Но если она вот какая-нибудь условно серебряная, 10 копеек, да, да, да. Mm -hmm. И она вот блестит вся такая. По крылькам не ходила, никто в ней пристенок не играл. Mm -hmm. И она так и приезжала, и спустя сто лет на ее нашли. И она в идеале. Это сумасшедшая цена. А скажите, Альберт, вот в начале советского периода ведь тоже чеканили серебряные деньги. Да. И что это за монеты на юге? Я на же говорю. 31 31-й? Да. 931 и какого номинала монет? Копеек. Угу. То есть нам надо... По-моему, 270 тысяч. А еще какие монеты какого номинала будут представлять интерес именно того периода? Может быть, монет любого года, но если сохран будет идеальный, она будет стоить больших денег. Когда менялись у нас деньги, были пробные монеты, были пробные чеканы сделаны. Если я правильно помню, 1954 год. Еще был 70, по-моему, тираж пробных монет. В 70-каком-то году, я сейчас тоже хотели новую монету, и сделали пробный тираж. И он случайно часть ушла. А куда ушла часть? Ну, в обращение. А в угу. Сколько? До 500 тысяч. До 500? <Проводить -то с дело> Потому что мало их ушло. Я просто помню, вы знаете, папа мне показывал большую серебряную монету советского времени, дай бог памяти, где человек стоит с молотом. Да, точно. Да? Там на ковальне вот это. Молотобоец. Да, совершенно верно. На 21, стоит... 22, 23, 24 годы их чеканили. Это... По-моему, у меня эта монета есть, кстати. говоря. Одних 22 год очень редкий. Если у вас 22 год, я вас поздравляю, очень хорошо растет цене. цене. ну настроение улучшилось. Да. Если говорить о начале 90-х годов, какие монеты того периода могут представлять интерес? А вы попали в десятку. Это был переломный момент, когда менялась денежная система. И случались разные ляпы когда путали металл, uh -huh. путали диаметр на старый стар. И там есть монеты, когда 10 рублей 91-го года, 92 -го года, перепутан металл. И цена тоже 200-300 тысяч может быть. Но это опять-таки в каталоге все прозрачно. Вы можете просто плясать, Это так, это, это как приключенческая литература. Если вы возьмете каталог и посмотрите, R uh -huh. означает редкая, 2R, uh -huh. очень редкая, uh -huh. 3R крайне редко. Скажите, Альберт, а вот в последнее время немало случаев, когда на улице подходит и предлагают <с <с купить о. старинные монеты, стоит ли соглашаться на такие предложения? Очень <с правильный вопрос задали, потому что ко мне обращаются в среднем месяц по 5-6 человек, которые с радостью сообщают, что удалось купить на улице шикарнейшие, дорогущие монеты, и сказали, что каждая по 15 тысяч долларов, а отдали мне все за, за 15 или за 20 тысяч рублей. Да еще поставили банкоматы, пока я снимал деньги последние с карты. И я, конечно же, очень жалею этого человека, потому что на улице дорогие монеты не предлагают, там предлагают уже, извините меня, китайские копии, которые стоят по 100 рублей. Mm -hmm. К сожалению, наводнили рынок наш именно китайскими копиями mm -hmm. монет царского периода, и ранних советов. Современные монеты запрещено базить, потому что эта подделка современного знака преследуется по закону. Мы защищены здесь, а царские, к сожалению. Поэтому мой решительный всем совет – крайне категорично отказываться и не лелеять себя надеждами, что вам досталась редкая монета. Альберт, скажите, а как обезопасить себя и проверить, что монеты действительно настоящие? Серебро магнитится? Серебро магнитится? Не должно вообще-то Не магнитится. У И вас все... в телефоне есть, допустим, защепка, которая магнитцем потрогали. Если одна хоть приклеилась, значит, можно остальные тоже сметать уже в мусор. Но вообще-то, конечно, у каждой монеты есть определенный вес. Серебряные, Они же позиционируют как серебряные монеты. Угу. В каждом каталоге написано, какая-то монета, такого-то минала, такого-то года, вес серебра такой-то. Сама монета весит столько-то. Но ну, это знают коллекционеры. На улице же не будете взвешивать. Они же торопятся, что давай мне сейчас уезжать. Вот тут уже мы на, на новую стройку, там, поезд. Мы расстро... да, поезд уходит. Давай тебе поскорее отдам, вот, возьми. На психику дают. Большое спасибо. Огромное спасибо, Альберт.